всем привет мы продолжаем обзор ценных бумаг одна акция у нас уже ушла в платный обзор Там вы можете увидеть примерно уровень с которых надо делать покупки этой акции за ней надо следить да? ну и целевые уровни куда она движется очень интересная инвестиционная идея идея м ну, и Собственно, можете уже заходить и смотреть. А следующая акция, которую мы рассматриваем, это система АО. А я повторю что я делаю обзоры для тех людей, которые хотят инвестировать, пока не знают, куда им вложить свои деньги. А может быть знают, но сомневаются в движении их ценных бумаг. Ну и пока еще не наросла компетенция у инвесторов, они не знают, что делать или слушают подсказки своих брокеров. Я хочу отдельное слово сказать, что кто занимается английским языком, тот знает, что слово «брокер» происходит от английского «broke» — «разорение». Не стоит слушать брокеров всегда. В их интересах, чтобы вы как можно чаще совершали свои сделки, чтобы брокер зарабатывал на комиссии. Что может быть лучше, ввести вас в заблуждение и делать на этом деньги. Ну, собственно, <coughs> система. Практически не анализируется график, да? он сейчас находится в некой боковой коррекции. Если бы мы с вами занимались линиями сопротивления и поддержки, мы бы увидели некое положительное движение. Но эта вещь очень обманчивая и я не советую на нее вообще смотреть. Сейчас мы можем только лишь одно сказать, что у нас было некое трехволновое движение вниз. Волны очень хорошо читаются. Давайте заглянем глубже. Смотрим на неделю. Ну да, тут как некая усложняющаяся волна Б, чем трехволновой. Ну, может быть, тут пятиволновой. Раз, два, три, четыре, пять. Был откат волна Б. Волна C там же где-то. И вот некая восходящая штукинца. Тут вот была третья волна, четвертая, пятая волна. Угу. Ну, что можно сказать? Если у вас есть эти акции, готовьтесь к тому, что в какое-то продолжительное время примерно вы где-то... В этом промежутке она будет ходить 0,11 рубля, да? Ну, не самое привлекательное вообще. Ни по дивидендной истории, ни по характеру движения акции. Вот когда 28 рублей она была дивиденды на акцию, тогда можно было задуматься. За 11 копеек, я думаю, что размышлять здесь даже и нечего. Где-то здесь акция нашла, ну, нашла свой, свое дно, нащупала, как говорят аналитики на рынке и пошла она куда-то вверх. Интересно вам? Давайте посмотрим. Это тут у нас третья волна какого-то развивающегося волнового движения. Восходящего будет 4 и пятая еще волна. По характеру, по паттернам восходящей коррекции, э, э, восходящего движения. Ну, ничего хорошего я не вижу. Даже, наверное, не стоит. Вот куда-то в эти целевые уровни она идет. И потом, возможно, будет какая-то такая же картина. Абсолютно не стоит в нее задумываться. Поехали дальше. Сургут, нефтегаз. Сургут. Сургут. Сургут. Сургут. Нефтегаз. Какие у нас там? Ну, это, видимо, обыкновенные все бы. Любы. Они бы написали П. Сургут Нефтегаз Акции обыкновенные Ху -ху. А. Смотрим на месячный график Что мы видим? А видим мы следующее, что акция Довольно сильная Довольно интересная Паттерн месячный направлен вниз. Посмотрим, какая была коррекция в третьей волне. Где-то была продолжающаяся пятая волна. Но как минимум здесь а, паттерн другой. Мы можем... Заглянули где-то вот, где-то вот на пике, на хаях, да? Вот было что-то похожее. Но вот здесь вот сейчас идет коррекция после пяти волнового движения. Вот это третья, четвертая. У меня корякулы получаются не очень хорошие. Оп. Это было пятая. Идет коррекция. Давайте посмотрим внутрь этой коррекции. Что мы на ней можем увидеть? Ну, явно у нас была волна А, в которой был была 3, 4 и пятая волна. Сейчас у нас идет волна Б, и за ней идет волна С. Нашла ли волна С свое завершение? Смотрим сюда. Вот она идет вниз. Неделька, день. Нисходящая волна С. Сейчас мы заглянем еще глубже. Пока этого завершения не видно. Заглянем на 4 часа. Да. Да. Пока у нас идет нисходящее движение и пока и конца, и края этому движению нету. Надо последить за развитием ситуации. Вполне возможно, что где-то Сургут нефтегаз нащупает свое дно месяц, а предположительно он, мы уже вот пришли да, в зону этой коррекции. Сейчас попробую найти какую-то фигуру, которой можно было бы нарисовать зоны, в которые идет. <как> вот предположительно, это вот эта вот зона. Она огромная. И куда-то в эту зону идет коррекция пятой волны. Где она остановится точно, неизвестно. Но опять же, если у вас есть а, разработанная торговая система, то по ней вы можете искать а, признаки входа. Для тех, для тех, кто этого не знает, пока смотрите на линии аллигатора, да хотя бы в дне, да, они Цена пересекает линии аллигатора, или линии аллигатора направлены вниз. Соответственно, закупать эту бумагу, ну, ни в коем случае нельзя. Надо ждать, надо думать, надо наблюдать. Поехали дальше. РУСАУ. Кстати, весьма интересная бумага русалу вот у меня по ней некий анализ был да? по русалу сейчас мы его копнем чтобы нам действительно посмотреть по новому по свежим взглядам по русалу мы находимся такой же боковой коррекции плюс минус как мы видели на системе ао по-моему да? и эта боковая коррекция пока непонятно куда идет в общем и целом вроде бы прослеживается некий тренд но это все практически несерьезно даже перемещаясь на графики в <coughs> которых бумага находится меньшее время внутри аллигатора но ну, не видно каких-то четких паттернов волны надо ждать и когда-то эта бумага покажет свое назначение а вот видите как мы встретили сургут привилегированные акции сургут. Сургут, привилегированные акции. По Сургуту у меня, как видно, тоже проходил какой-то анализ. И по-моему, в одном из обзоров он у меня есть, Сургут нефтегаз. Но, в чем его интересность? А, кстати, да. Мы находимся в четвертой волне по Сургутнефтегазу, по привилегированным акциям. Это видно из индикатора АО. Вот максимум. Был в третьей волне. Сейчас мы перешли в четвертую, возможно, в какую-то боковую коррекцию с вылетом в пятую волну. Вылет ожидается, ожидается, возможно, даже и неплохой. Но... Сколько сидеть в четвертой волне, вот по времени это может быть с какого-то года? С 98 -го у нас зарегистрировано да? 20 лет. Ну это я грубо говоря, но в принципе такое движение этой ценной бумаги впало невозможно. Никто его не отменял. И надо смотреть, как всегда поведет бумага дальше. А, давайте спустимся на дневной график. Что мы здесь увидим, а мы увидим плохо что-то. Давайте на недельный посмотрим. <свят> угу. Вот мы и видим, что на недельном графике у нас была третья волна. Сейчас Сургут пойдет в коррекционную четвертую на меньшем масштабе. И в этой коррекционной волне он будет находиться какое-то время с вылетом в пятую волну. Да? Пятая волна, ну, это сетку Фибоначчи, вы посмотрите, что она, ну, примерно, грубо говоря, это будет половина от всего движения. То есть, непонятна еще глубина четвертой волны, да? Ее не видно пока. Ну, предположительно, если она, четвертая волна, придет к уровням предыдущего нового счета, она окажется вот здесь вот. Да, и тогда потенциал роста 45 рублей. Но по месяцу это будет уже выход пятой волны. То есть вот здесь вот если произойдет такая ситуация, то этот вылет будет означать, что мы вышли, ну там плюс минус, вышли за пределы коррекции четвертой волны и пошли выше. И как бы здесь уже будет конец, тогда акция будет направлена вниз и вопрос, стоит ли в ней оставаться. ММК. ММК. О, угу. Как она расшифровывается? ММК. ММК. Бум. ММК показывает график магнита. Ну хорошо. Может быть М магнит. Дело в том, что из-за большого количества акций на рынке вот эти вот короткие названия с ними вообще беда сплошная, О, акции магнита с чем я вас поздравляю, акции магнита пришли практически в целевую зону коррекции после третьей волны коррекции четвертой волны и здесь может быть очень интересная картина, обратите внимание на цену данной бумаги Для того, чтобы ее приобрести, надо посмотреть, сколько стоит лот. Один это лот или их несколько. Давайте глянем поглубже. 20 декабря 137 рублей. Да? Это примерно 3% прибыли на акцию, но у нее есть у этой акции есть очень неплохой потенциал. А, Б и волна С у нас идет. В волне С была третья. Возможно, это, это вот пятая волна. По крайней мере, на недельках, на недельном интервале мы видим сигналы на покупку и вполне возможно, что сейчас мы наблюдаем развитие некоего тренда вверх. Вот надо понаблюдать за этим вот, где у меня карандашка там, куда пропал, вот она кисть, вот за этим вот движением когда вот тут удлиняющаяся некая коррекционная волна вполне возможно что это будет коррекционное движение, а это опять импульс или же наоборот вот это импульсное движение, а это коррекция вот это вот движение прижатое к линии баланса может означать что будет некий пробой еще вниз но не стремительный, не такой, как был в третьей волне. Да? Возможно, это некая пятая волна, которая завершится в пределах нашей целевой зоны, и надо будет искать сигналы на покупку. Ну а на этом все. Всего хорошего. До свидания.